Салют, ребята! Меня зовут Камила Лысенко, и я везу к вам поэтический медиатеатр. 24 декабря, 8 вечера, в клубе Машин Head я покажу свою новую медиапрограмму, медиаконцерт под названием «Камикадзе». Он о людях и для людей, которые любят жить, которые ценят каждый миг своей жизни и умеют этим мигом наслаждаться. Ждите поэзии, современной яркой поэзии Ждите музыки, написанной специально под стихи Ждите видео, которое в режиме онлайн на экране будет показывать Что творилось в голове автора в момент написания того или иного текста Аналогов нашему проекту в России пока нет Я буду вас ждать 24 декабря, чтобы вместе с вами отправиться в путешествие по жизни И насладиться каждым ее моментом До встречи Но то ли люди крепкие, как сталья я не хорош как сын За годы здесь я, увы, не стал Ни им своим, ни тебе своим Стихом моим не зажечь сердец Слова мои утекают в твердь Я столько падал уже отец Что стыдно в небо твое смотреть И я не стал бы, но вот тут как Во всем на свете твоя рука И я не стал бы, но вот тут как Во всем на свете твоя рука